Всем привет! С вами Валентин. Хочу сегодня поговорить про такой вот ножичек и сделать небольшой обзор. Нож фирмы Бак. Поставляется в нейлоновом чехле с кнопкой но как мы видим фиксируется он не очень. Чехол подходит только для того, чтобы носить его на поясе, на ремне. Внутри чехла пластиковые ножны такие. Они двигаются, но достать я их не могу. Это надо, наверное, расшивать чехол. Сам ножик очень красивый. Гравировка фирмы. Чему-то не сходится видео, вот поймал наконец. Рукоятка прорезиненная, за счет чего он хорошо сидит в руке, плотненько, металлическая пятка и гардочка. Ножик подойдет как для рыбалки, охоты, грибников или же просто на природке. Там нарезать какую-то колбаску, постругать деревяшечку. Будет очень удобно им. Сто процентов. Значит, общая длина нашего ножика вместе с рукояткой. Двадцать два сантиметра длина клинка одиннадцать и три миллиметра. Одиннадцать сантиметров три миллиметра. И длина самой рукоятки чуть меньше одиннадцати сантиметров. толщина обуха Три миллиметра ножик очень хороший. Я думаю, он будет хорошо служить хозяину, своему, так сказать, хозяину его приобретет всем спасибо за внимание оставайтесь на моем канале всего доброго пока